Всем привет, ребят! Сегодня с Женьком вот катаем а, на его вести а, 1.8, она на ручке а, Испытываем новый джедай Снимаю логи, чтобы потом а, поправить смесь а, Ну, грубо говоря, как бы объемная эффективность, посмотреть, как она отрабатывает и все остальное, потому что в старой версии вроде как Женек э, Решат говорил, что какие-то проблемы были, а вот в новой вроде как бы все нормально ну и заодно испытаю, посмотрю, изучу потом э, соответственно проанализирую все эти логи и самим и куджидаем и вручную тоже посмотреть, что и как там происходит, чтобы более понятная была картина всего происходящего ну, сейчас мы находимся в Кронштадте непосредственно, ну, ехали по кольцевой дороге, там более скоростные, а здесь как бы более городской такой режим, чтобы выкатывать вот эту область переходных режимов всех, ну, чтобы, опять же, мы побольше точек поиметь у нас и, ну, как поиметь, чтобы попадало чаще в нее, в них, и, соответственно, тогда будет более точная информация для анализа. Ну, как я убедился, что смесь как бы... А, катаем мы сейчас по узкой лямбде, то есть широкополоску не прикручивали, чтобы не заморачиваться. Именно режим стандартной топливной коррекции по штатному датчику кислорода, по узкому. Ну, как смотрю, поправка всегда где-то у нас всегда в районе единицы. там. Ну, может быть, Уходит где-то там максимум, но ну, на 9%, не более того. Что, в принципе, можно сказать, что идеально. То есть как-то мат-модель работает более точно все-таки. По узкой лямде нормально откатывается. но опять же, потом при анализе это будет уже более понятно. Попробую потом еще, когда уже не будет... уфу, У Лехи будет время на вести спорт. Попробуем ее катануть. Я специально подготовлю прошивку и попробуем откатать на спорте, посмотрим, что и как там отрабатывают. Тоже будет очень интересная тема, как бы и для анализа, и для понимания всей работы мат-модели. Ну, в принципе, все как бы как я ожидал, все очень корректно и нормально строится смесь. Всегда в пределах там единички, то есть уклонений практически нету. Ну, сейчас покатаемся, сейчас еще по кольцу поедем обратно, и, ну, я еще сниму там. Ну, вот, ребят, по каду едем э -э, в режимах уже таких более быстрых. Все вроде бы так же, как я и говорил, в районе где-то единицы, вот поправка все время держится. Ну, куда-то, может быть, там падает на какие-то проценты. Ну, надо посмотреть, анализировать логи. Но ну, в принципе, все нормально даже в вялом режиме вот этом, на таких смесях как 14.7 без ускор насосов без севета, топ топлива без всего и переходных режимов мощностной режим едет в принципе нормально. нормально но она конечно так беловата но долгая просто да долгая ну, ускорение долгое но по тяге очень хорошо на самом деле все получается ну, сейчас для эксперимента сняли, я попробую потом подготовить прошивочку уже э, с нужными ВЕ, уже, которые выкатали. Ну, по крайней мере, попробуем э, это сделать, посмотреть, как Куджи Дай сейчас отсчитывает все это дело. Ну, и внесу уже изменения непосредственно туда, в прошивку. Ну, и посмотрим, что и как будет. Так что, потом на спортив все это, как я и говорил, откатаем и... Э, даже не знаю, потом будет уже видно Что и как Я откатывал до этого, но я говорю Откатывал на старой версии И э, Большую часть я в руками там крутил э, Приходилось ее крутить, по крайней мере Теперь я думаю, что Уже этого не потребуется Все будет автоматизировано Ну и опять же там может Решат что-то доделает э, Ну как доделать, я имею в виду, что него версии новые выходит соответственно вот что-то там изменяет изменяет в лучшую сторону постоянно ну и посмотрим как он будет обсчитывать теперь но ну, это я уже дома буду смотреть ну и будем дальше продолжать пробовать хорошо что женек большое ему спасибо что он сегодня приехал покататься потому что была бы у меня веста я бы сам покатался но к сожалению в общем, ребят, будем продолжать эксперименты эти. И буду все это описывать, пытаться по максимуму снять, если будет время. Опять же, не забываем ходить под видео, там, Drive контакт ссылочки. Ну и, соответственно, подписываемся, жмем колокол, чтобы приходили оповещения да, о новых видосах. Лайки. Да, лайки обязательно ставим. Ну и комментируем под видео все это. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.